Казанский университет собрал самых лучших юристов, кандидатов и докторов юридических наук на восьмой ежегодный симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». О том, как прошел форум, в сюжете нашего корреспондента. Симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса» — это большое знаковое событие по гражданскому процессу. Мероприятие по праву можно считать самым авторитетным в нашей стране по количеству участников по теме вопросов, которые поднимаются для обсуждения. Тема форума в этом году базируется на основополагающих идеях Шарли Луида Монтескио о духе законов в сфере гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Очевидно, и в то же время, обращаясь, собственно, к труду великого мыслителя, хочется вспомнить, что дух законов складывается с учетом того, что законодатель сумел уловить дух нации, дух народа. Симпозиум прошел в гибридном формате. Некоторые участники выступали в онлайне. Это все-таки журнальное мероприятие. Это мероприятие журнал «Вестник гражданского процесса». Традиционно мы, конечно, рассказываем о нашем журнале, о некоторых итогах, о наших планах. И также в раздачных материалах мы разместили 58-й номер, который уже 10 лет издается. Этот журнал 58-й номер сегодня будем мы презентовать, также дарить всем участникам симпозиума. Журнал В рамках мероприятия участники симпозиума презентовали новые издания и проекты. В частности, прошла презентация новой книги, содержащей утерянные работы профессора Мейера. Юридический факультет КФУ и редакции журнала Вестник гражданского процесса провели презентацию своих проектов, представила новые проекты и издательство статут. Большую часть мероприятий посвятили выступлениям участников с докладами и дискуссии. Журнал стал таким органом, который объединяет вокруг себя лучшие научные силы нашей страны и иностранных ученых. И каждый раз позволяет нам обсуждать самые интересные, сложные, актуальные проблемы, которые имеют выход как в теорию, так и в практику. На форуме здесь, в Казанском федеральном университете, по-прежнему, как и в прошлые годы, собрались. Все лучшие процессуалисты страны. Я хочу пожелать и форуму, и Казанскому федеральному университету процветания. Симпозиум для участников завершится 2 октября экскурсионной программой. Энджи Минибаева, Александр Кузнецов, Универньюз.